Итак, друзья, открыл я ECN счет на Форекс Это счет с самым низким спредом Сделал я это для того, чтобы торговать на коротких временных промежутках Мы сегодня с Григорием проведем эксперимент и будем торговать только час Ну естественно, при часе можно использовать только короткие временные промежутки и таймфреймы И вложила я 200 долларов Попробую сегодня поэкспериментировать и поторговать на таким вот способом На самом деле я на коротких временных промежутках на Форекс торговал очень редко И вот сейчас это буквально такой для меня новый опыт и эксперимент. И Григорий также вложил 200 долларов на БО, и он сейчас расскажет Свой способ и свой метод Что он будет делать Да, то есть в целом я просто ту же самую сумму беру Мы берем такой небольшой эксперимент Один человек торгует на Форексе Я торгую на бинарных опционах и беру те же самые 200 долларов, пополняя свой счет Не будем мы пытаться Как-то заключать много сделок Не будем пытаться заходить в ситуациях В которых не стоило бы заходить У каждого из нас есть своя торговая стратегия Сережа, то есть по мани менеджменту Он выделяет определенный риск на свою сделку У меня на бинарных опционах это сумма, просто сумма сделки да, Буду торговать 5% от своего депозита на бинарках Также разбирать ситуации Но у нас это по времени будет ограничено своей торговой сессией То есть, ну, никогда не нужно пересиживать, да Все, думаю, понимают, что и Сережа, думаю, со мной согласится Когда уже долго сидишь, уже глаз замыливается Уже хочется зайти лишь бы где-то Чтобы не допускать таких ошибок Мы себя немного по времени ограничим Но, опять же, повторюсь, не будем стараться допускать каких-то глупых ошибок из-за вот этого, опять же, торопления и желания зайти где попало В общем, вот Сережа, давайте расскажет вам свое мнение по поводу данного эксперимента У этого всего есть свой вывод, свой итог, для чего это все делается Не просто ради забавы Да, цель данного эксперимента – показать, во-первых, разницу между двумя разными финансовыми инструментами То есть бывает это одна схема работы, а Форекс – это совсем другая С со своими нюансами и сложностями Везде есть свои плюсы и минусы И наша цель – это вам показать ну и, конечно же, показать правильное использование Money Management и риск Management на форекс и БО, то есть полностью правильную работу. И у нас есть час на все про все. И я думаю потихоньку можно начинать то есть смотрите ребят суть не в том что где кто-то где-то лучше будет работать а для вас это главный посыл в том что не платформа является твоим источником заработка не то что если у тебя не получается на БО, то получится на форексе там и наоборот потому что многие люди пытаются бегать от одного к другому и не могут прям взять и один инструмент полноценно изучить поэтому сегодня опять же покажем это и все будем разбирать различные ситуации опять же Извлеките для себя пользу в анализе, в разборе ситуации, собственно, то, что приводит к заключению сделку, а в конечном итоге уже и приходит к заработку Так что будем сейчас начинать, получается, мы договорились на старт через 10 минут уже, получается, в 15.00 по Москве мы начнем и, соответственно, в 16.00 закончим Мы сейчас с вами небольшой перерыв сделаем и будем приступать к торговле уже, чтобы не под камерами, а полноценно сосредоточиться на этом и вести для вас запись Ты, че? Ты, че? Ты молчишь, Сережа Будем начинать, все тогда, ребята, давайте приступаем уже к торговле Но перед этим у нас для вас будет небольшое, небольшое объявление Друзья, мы также решили провести совместный розыгрыш на сумму в 500 долларов Смотрите, что нужно сделать для участия действие, Подписаться на канал Григория по ссылочке в описании, второе, подписаться на мой канал. И чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно будет написать комментарий под роликом Григория с этим экспериментом и под моим роликом с этим экспериментом. А среди всех комментариев мы выберем победителей. Давайте я напишу «Написать комментарий». Комментарий должен быть конструктивный, то есть не должно быть такого, что у вас там будет одно слово по типу «круто», «топ», «хорошо» и так далее. Вы должны выразить свое мнение насчет этого видео. Понравился ли вам такой эксперимент, не понравился, что вы думаете о Форекс, что вы думаете о ВО и так далее. Вот напишите ваше мнение, и среди вот таких вот комментариев мы выберем 10 победителей, каждый из которых получит 50 долларов. 5 победителей а, с канала Григория и 5 победителей с моего канала. Чтобы повысить шансы, вы можете написать комментарий и под моим роликом, и под роликом на канале Григория. Таким образом, у вас будет 2 шанса выиграть. Победителей мы определим через неделю. Итак, общая сумма розыгрыша 500 долларов, 10 победителей по 50 долларов. Для участия нужно подписаться на наши каналы, поставить лайк, написать комментарий конструктивный и все. А таким образом вы участвуете в розыгрыше. А теперь, друзья, давайте приступать к торговле. Итак, друзья, начнем торговлю. Буду искать ситуацию. Валютные пары, британский фунт исландский доллар. Это у нас хорошая ситуация для пробития локального уровня поддержки. Давайте немного пронаблюдаем. Мы видим на H1 пробой уровня сопротивления в данном месте. Цена пробила уровень. Теперь происходит затухание. Определенные паттерны возникли, указывающие на понижение. И мы можем заходить вниз на ретест пробитого уровня. Тейк выставляю на уровне поддержки в данном месте. Так, принимаю условия. Это новый счет. И стоп я ставлю за максимумом в данном месте примерно. Также очень важно формировать учитывать спред. Обратите внимание, друзья. Открою более мелкие тайфреймы. Здесь есть две линии. Линия ASK и линия BIT. Красная линия – это линия ASK, а черная – это линия BIT. И вот это расстояние между двумя линиями, между ценой покупки и продажи, называется спредом. И это очень важно учитывать, особенно при торговле на коротких рынках промежутках, чтобы не возникло неприятных ситуаций. То есть изначально при открытии позиции мы платим комиссию, и она изначально будет в минусе. Поэтому, друзья, очень-очень важно учитывать спред. И обращать на него постоянное внимание. Как я уже сказал, ECN счет – это счет с самым низким спредом. И именно данный счет позволяет торговать на коротких рынках промежутках. Соотношение, в принципе, хорошее. Примерно 1,5-2 к 1. А почему я решил здесь поставить стоп-лосс? Подробно объясняю. У нас здесь идет понижение наших максимумов. И если вдруг этот нисходящий треугольник пробьется... То наш анализ сломается, и тем самым мы сможем зафиксировать нашу быток. Именно поэтому я поставил стоп за этот максимум. И в чем разница между Форекс и БО. Между Форекс и бинарными опционами. На бинарных опционах у нас с вами фиксированные риски. То есть брокер изначально за из нас решает, сколько мы можем потерять и сколько получить. Потеряем мы, мы выбираем сумму сделки допустим, 10 долларов. И потеряем мы, естественно, эти 10 долларов. Если сделка пойдет не в нашу сторону, то. Если же прогноз оправдается, то мы получаем примерно от 70% прибыли. На Форексе мы можем закрыть позицию в тот момент, когда нам этого хочется. То есть я прямо сейчас могу закрыть свою позицию, даже когда цена находится вот здесь. Вот. На БО нужно, чтобы цена ушла за какой-то временной промежуток, допустим, 10 минут ниже нашего открытия. Хотя бы даже на один пункт все равно мы получим с вами прибыль 70-80%. То есть на Форекс заработок зависит от расстояния, пройденного ценой, а на БО от времени экспирации. Вот в чем основное отличие. И естественно, есть свои стратегии, есть свои подходы, которые будут хорошо работать там, но плохо здесь и наоборот. И эти финансовые инструменты можно конечно же совмещать и торговать там, где вам комфортнее. Но естественно на Форекс мы контролируем наши риски и на Форекс сложнее слиться. Намного сложнее получить убыток Итак, друзья, пока что у нас происходит застой И давайте поищем еще ситуации Смотрите, золото очень хорошая ситуация Здесь я заходил на другом счету Давайте быстренько открою позицию, потом буду объяснять Итак, объем 0.03 а Захожу на понижение Стоп, ставлю чуть повыше максимума Минус 10 долларов, отлично а Смотрите, друзья Во-первых, что я хочу выделить а На дневном тайфрейме Здесь я заходил, да, опять же, на другом счету. А по этому анализу у нас здесь образовалась формация импульс скопления импульс Также видим определенный тренд на повышение. А импульс скопления импульс вот эта формация, она указывает на коррекционное движение. Плюс ко всему цена находится на трейдовой линии сопротивления. И можно ждать реакцию на понижение до трендовой линии поддержки. Далее, открываем тайфреймы пониже, часовой таймфрейм. Здесь видим формацию голова и плечи, который также служит сигналом для понижения, а недавно произошел импульс, который я словил вчера, вот этот импульс. Теперь цена скорректировалась от этого импульса, произошел ретест пробитого уровня и цена направилась на дальнейшее понижение. То есть тренд у нас здесь сменяется. Краткосрочный тренд сменяется, и цена движется на понижение. И как раз таки сейчас цена находится на трендовой линии сопротивления, на локальной трендовой линии сопротивления. Окей, okay, М15. Опять же, что мы здесь видим? Как я уже сказал, здесь находится локальная трендовая линия сопротивления, и здесь мы видим э, повышение наших минимумов. Данное сужение означает пробитие в какую-либо из сторон. И судя по паттернам, вероятно всего, пробитие будет именно вниз. И судя также по нашему а, глобальному анализу. Смотрите, немного приближаю, здесь мы видим паттерн хороший указывающий на понижение, то есть она стрельнула вверх и резко откатилась, то есть вероятнее всего в ближайшее время цену будут толкать на понижение. Будем с вами смотреть, что будет по факту. И естественно, друзья, здесь у нас огромный потенциал, как я уже сказал. Потенциал у нас до трендовой линии, поддержки на дневном тайфрейме. То есть мы можем потенциально получить 116 долларов с этой позиции, если все пойдет по сценарию, а потерять мы можем только 10 долларов. Вот что такое контроль над рисками на Форекс. То есть мы можем получить в 10 раз больше прибыли, чем могли бы потерять. Это просто потрясающе. Ну естественно, чтобы цена прошла определенное расстояние, для этого нужно время. И э, часа, конечно же, здесь не хватит, ни в какую. То есть на форекс вы сюда приходите, анализируете, заходите в позиции, выставляете теки и стопы и просто уходите и потом мониторите. Там через какой-то с определенной периодичностью. Смотрите, цена совершает импульсное движение. Возможно, сейчас стоп наш выбьет. Будем наблюдать. На золоте, кстати, на более мелких тайфреймах происходят сильные такие достаточно импульсные движения. И это можно использовать. Резко цена, видите, откатилась. То есть очень интересное движение на золоте. Вот как это выглядит на минутном тайфрейме. Эти импульсы можно ловить, но, естественно, в этом присутствуют определенные риски. И нужно делать все это грамотно. Я этим заниматься не буду, я лучше буду торговать более консервативно. И, друзья, важно открывать максимум 2-3 позиции. Иначе потом у вас будет расфокусировка. То есть если у вас будет открыто много позиций, вы будете по ним прыгать и не успевать просто размышлять. Но единственное, можно открывать еще позиции в том случае, если мы поставили стоп без убыток. То есть если у нас стоп стоит без убытки и стоит take profit, мы просто забываем в этой позиции и просто изредка мониторим. То есть мы уже не можем потерять этой позиции, у нас без убыток. Допустим, то есть цена на британском футсиэк по доллару ушла вниз. И теперь... Мы можем переставить стоп в безубыток, То есть передвинуть его с этого места вот сюда. Вот. Если цена затронет этот стоп, то а мы с вами ничего не потеряем. Но позиция, естественно, закроется. Конечно же, пока стоп передвигать рано, нужен еще больший шаг цены. Смотрите, открыл М15 на британском футе, к на взландскому доллару. Здесь у нас вырисовывается формация импульс, скопления, импульс. Через это можно провести уровни Фибоначчи и найти нашу цель. То есть, вероятнее всего, цена дойдет вот до сюда. Вот, до сюда. И произойдет реакция на повышение. То есть, здесь нам нужно фиксировать нашу прибыль. Смотрите, друзья, происходит импульсное движение. Спред у нас расширяется. Смотрите, смотрите, смотрите. Спред расширяется. Теперь мы стоим в минусе. Вот, интересная ситуация у нас образуется. И вот что у нас получается. Я вынужден закрыть эту позицию. Здесь какая-то чертовщина происходит. Зато золото у нас полетело. Внимательно нужно знать, где зафиксировать прибыль. Прибыль составляет на данный момент 25 долларов. Пока что жду. Импульс все еще длится. Импульс все еще происходит. Достаточно интересная ситуация, поскольку импульс произошел именно в тот момент, когда мы начали записывать видео. Я его жду уже достаточно долгое время. Ну... В этом есть, конечно же, свои плюсы. Окей, э, цель импульса – это скопление. Вероятнее всего, будет у нас откатное движение. Давайте еще немножко подождем, пронаблюдаем. Вижу определенное затухание. И, в принципе, позицию можно закрывать. Э, тем самым мы заработали 12 долларов. 12 долларов мы заработали всего. Э, 7 долларов мы с вами потеряли на этой позиции. Британский и филанский доллар. И 20 долларов мы с вами получили на золоте Сейчас после отката импульс скорее всего может продолжиться Поскольку потенциал естественно еще не исчерпан Давайте я объясню, что здесь произошло Цена дошла до данного скопления И данное скопление естественно служит хорошей реакцией для отскока То есть вот мы видим первый импульс, вчера я его словил Прошло коррекционное движение, теперь второй импульс, также откат от этого скопления. Закрыл я позицию достаточно вовремя, конечно мог получить на 10 долларов больше прибыли, но ничего страшного. Если что, у меня стоят здесь позиции на золоте на другом счету, поэтому я прибыль никакую не потеряю. Давайте я это даже покажу, зайду на этот счет. Вот на золото прибыль по этим позициям составляет примерно 20 с чем-то долларов. Открыты они практически на самом максимуме. И, конечно же, я буду ждать дохода до потенциала. Итак, друзья, очевидно, что у нас вышли новости. И я обычно за час до и после выхода важных новостей не торгую. А на коротких временных промежутках. Возможно, когда цена дойдет до данного места, до данного места, примерно вот в эту область она зайдет, я открою повторную позицию на понижение. Поскольку потенциал у нас сохраняется. Происходит да, откатное движение, как мы уже говорили. Но нужно грамотно прочитать риски. Пожалуй, я откроюсь самым-самым минимальным объемом. Уж очень ситуация такая страшная, но хочется ее отработать. Так, цена, к сожалению, ушла пониже. Все же я хочу открыться на максимуме желательно. Так, так, так, смотрим, ждем пока что. Окей, цена откатывается и здесь, я думаю, можно открыться минимальным объемом. Зашли, отлично. Опять же, тейк ставим. Сюда, просто чтобы стоял Стоп ставим опять же за максимум Там, где он у нас стоял Если цена дойдет до стопа, мы потеряем 5 долларов Если что И давайте с вами ждать результата этой позиции Я думаю, это решающая позиция, поскольку остается Всего лишь 20 минут И на рынке происходит конечно же Неадекватные движения Смотрите, друзья, происходит обратное такое импульсное движение Теперь уже вверх Посмотрим, что будет происходить Недалеко осталось до нашего стопа Скорее всего, меня закроют по стопу здесь, но все же давайте наблюдать. Итак, к сожалению, меня закрыли по стопу, и цена устремилась на дальнейшее повышение. Вот такая вот интересная ситуация. Скорее всего, те мои позиции на другом счету также закроются без убыток. Или уже закрылись, давайте посмотрим. Нет, позиции все еще держатся, но также до без убытка осталось совсем немного. Очень такая интересная ситуация на рынках. вы знаете, я торгую в основном ради удовольствия, и мне просто приятно очень такое наблюдать. Когда рынок не стоит на месте, когда рынок движется и можно с этим что-то сделать, можно на этом как-то заработать или же потерять. То есть вот такие моменты меня очень радуют и интересуют. Итак, здесь цена у нас до безубытка не дошла и отскочила раньше. Но опять же, все это вопрос времени. Возможно, движение вверх продолжится после отката, и, или, возможно, цена сразу рванет, опять же, на понижение. Но в любом случае, позиция у нас в безопасности. Итак, друзья, остается буквально 10 минут. Григорий мне уже написал, что закончил свою торговлю. Я тоже буду заканчивать. И вот таких вот результатов мне удалось достичь за час торговли на Форекс. Получилось заработать 7 долларов. И потенциально, если бы я принимал верные решения в момент этого импульса, я бы смог заработать примерно около 20-30 долларов. Тем не менее, в процентном соотношении это процента к депозиту, и на Форексе это достаточно хорошо. Вот такая вот очень увлекательная торговля у нас получилась, и давайте с вами со с Григорием. Так, ну давайте тогда я покажу свои результаты. В общем, Сережа, Сережа, мы уже немного обсудили, сейчас созвонились, новость произошла у нас. вот Не часто поднимается вообще тема новостей, но в момент нашей работы, думаю, Сережа, это тоже было видно, начались какие-то адские движения, все это, конечно, было вызвано новостью. В общем, что получается за... Я раньше немного закончил, Сережа отписал там в 50 минут уже, потому что решил завершить торговлю. В общем, у меня все прошло довольно хорошо, получилось заработать 31 доллар, это практически там 15% в депозиту, и в удобном формате вот все это в табличку здесь загрузил. То есть всего получилось у меня 17 сделок, а также у меня получается 5 минусов, как вы можете видеть, раз, два, три, 4, 5, если я не ошибаюсь, и а, все остальное плюсы, 12 плюсов получается, но сначала я торговал по 10 долларов, потом, когда уже все понял, что все хорошо, сесть все прошла. Уже когда начинаешь торговать с прибылью, тебе намного легче. То есть, уже была прибыль на депозите, там вроде 20 долларов, я решил поторговать уже по 5 долларов, либо там чуть побольше было, если честно, немного не вспоминаю. И по 5 долларов удачно завершил. В итоге, кстати, словил на мысли себя, вот про что мы разговаривали: что в чем плюс главный Форекс? ты полностью управляешь своей сделкой. Вот произошло, произошло какое-то аномальное движение вот такое вот, как, например, это было сейчас. И ты не можешь ничего сделать. То есть на БО ты просто ждешь завершения сделки, ты не можешь ее не продать, ничего. Ну, даже если есть функция продажи, то это с минусом. На Форексе ты полностью управляешь и закроешь в любой момент, хоть как только там будет плюс показывать. И э, в итоге это как раз-таки подметил, это очень хороший плюс Форекса. Так что вот такие результаты. За час работы особо не торопился, но немного использовал я догоны были очень хорошие ситуации. Я просто привык работать с догонами, все-таки решил их заключать, но все делал по обдуманно, с умом и там особо никуда не торопился. Так что как-то так, такие мои результаты. Давайте теперь э, перейдем к выводам. Друзья, чтобы полностью посмотреть действия Григория и его торговлю, обязательно переходите по ссылочке в описании и смотрите его видео с этим экспериментом. Что я хочу сказать насчет данного эксперимента? Я уже много раз говорил эту фразу на бинарных опционах. Сложнее выходить в плюс, но легче торговать. На Форексе легче выходить в плюс, но сложнее торговать. То есть, по сути, мы с вами получаем стандартное правило трейдинга. Чем больше наши риски, тем больше наша прибыль. На боу риски, естественно, побольше. Ну и прибыль также получается быстрее и больше, чем на Форексе. Поскольку там прибыль зависит от времени экспирации, а не от а, пунктов, в которые пройдет цена. На Форексе, естественно, риски поменьше, но прибыли такой за короткий срок сделать не получится. Конечно же, опять же, зависит от торговой системы, но я говорю со стороны своего опыта. То есть я такой более консервативный трейдер, я торгую на более больших временных промежутках, возможно, скоро перейду на более мелкие, посмотрим. Но опять же, все это мое личное мнение субъективное, я рассуждаю со стороны своего опыта. И какой общий итог я хочу сделать? Неважно, на каком финансовом инструменте вы торгуете. Важно, что у вас в голове и как вы этим умеете пользоваться. На движениях цены можно зарабатывать очень многими способами, и все двери перед вами открыты. Просто выбирайте, свою стратегию, свой метод, свою торговую систему, свой финансовый инструмент, свой актив и зарабатывайте на этом. Друзья, вот такие вот дела, не забывайте про розыгрыш, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Григория, оставляйте комментарии конструктивные под нашими роликами, чтобы участвовать в розыгрыше на 500 долларов. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.